Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН. сегодня черная пятница, на продажу вывалили танки и я хочу показать вам машинку, которая является самой дешевой из всех предложений, которые есть. Ну, у каждого свой карман и кто-то напишет в комментариях, что ГСН, зачем ты рассказываешь о песке, это шестой уровень, кому интересно, вообще машина неиграбельная и так далее. Ребят, я рассказываю для тех, у которых нет нет финансовой возможности прикупить себе машинку, там, я не знаю, 10, 9 уровня, 8, но им тоже хочется что-нибудь прикупить себе на этой распродаже «Черной пятницы». И расскажу я вам о пуделе, который стоит 1500 голды. И в нем открыто все оборудование. И это уже огромный плюс. Хотя на шестом уровне оборудование, ну, я бы сказал, не такое уж и дорогое. Обзор на пуделя на канале у меня есть. Обязательно будет, обязательно будет ссылочка в конце видео, для того, чтобы вы посмотрели сам обзор. Сейчас же просто возьмем машину, выкатимся из ангара и посмотрим, насколько эта машина играбельная и, или неиграбельная. Стоит ли ее ну вообще покупать за полторы тысячи голды? Казалось бы, полторушка голды это не такая уж и большая сумма. То есть, по большому счету, ну да, смотря как считать, если смотреть сугубо по рекламе, 500 голды за 10 дней, соответственно, полтора косаря голды за 3 недели. То есть, можно сказать, практически за месяц и вы получаете себе этот аппарат. Значит, в целом, ребят, даже полторы тысячи голды, которые кажутся, ну я бы сказал, не сильно большой суммой, особенно для бы Игроков то для новичков эта сумма просто-таки заоблачная, которую необходимо копить, которую необходимо собирать. Безусловно, чешутся руки что-нибудь себе приобрести премиумного. И за полторушку, безусловно, многие хотят себе машинку присмотреть в ангар. И сейчас попробуем на пуделе отыграть. Посмотрим на его плюсы, на его минусы. Чем он хорош, чем не очень. Я не могу сказать, что пудель это прям суперфановая веселая машина. Что в ней действительно хорошо, это сравнительно нормальная подвижность. Я бы сказал, что, ну, в целом, для своего класса техники очень, да, даже таки нормальное. Время перезарядки для своего уровня в 5,3-х тоже не может не радовать. Тоже таки очень даже себе хорошо и бодренько перезаряжается. Единственное что, что время перезарядки пережить на пуделе, то еще удовольствие. Потому что машинка картонная совсем. Она сделана из папье-маше, мокрой туалетной бумаги и не знаю, каких-то там не совсем первой свежести влажных салфеток. Короче говоря, ребят... Рассчитывать на то, что вы будете классно имбовать, отыгрывать, ну прям разрывать бои, разрывать рандом и что вас будут бояться соперники, нет, абсолютно бояться вас никто не будет, вы желанное... Я бы сказал, цель для практически любого соперника, потому что на вас можно как раз и зарабатывать свой средний урон. Потому что влетает в вас абсолютно полностью все. Я отыгрываю на пуделе, как правило, где-нибудь на каких-нибудь дальних расстояниях. По той причине, что отыгрывать на нем вблизи это смерть и подобно. Время сведения очень хорошее, очень хорошая точность. То есть, в целом, ребят, вы будете вполне себе, вполне-таки себе даже вполне спокойно. Именно три раза вполне спокойно отыгрывать на дальних расстояниях. Может, даже четыре раза вполне спокойно. Но вот как только вы попадаете в засвет, как видите, у вас начинает прилетать абсолютно-таки все, на что гораздо ваши соперники. Кроме как сваливать сейчас отсюда, у меня вариантов других нет. К сожалению. Потому что вот те двое товарищей сверху и один внизу, они только и выжидают, чтобы я попал в засвет. Соответственно, будут меня отправлять в ангар отдыхать. Ну что, ждем сейчас бл которая явно должна Сейчас вылазить сюда Но почему-то Пока не хочет этого делать Окей, товарищ вот этот Выкатился, отхватил на 166 И без засвета Что крайне приятно, мы смогли в него бросить Не знаю, честно говоря Сможем ли мы вытянуть этот бой Потому что нас двое их Четверо Я, честно говоря, не сильно живуч А значит, шансы не сильно велики Подсветить особо не получится, сам себе особо не засветишь. Вылазить куда-то не хочется. Вот смотрите, я уже в засвете, а я в то же время никого себе не подсветил. Остался один. Будем отыгрывать, а что остается? Никогда не сдавайтесь, ни в коем случае. До последнего боритесь, не опускайте никогда руки. Это не то чтобы залог успеха, это просто должна быть ваша жизненная позиция. Как бы вам тяжело не казалось в бою, оставайтесь всегда в приподнятом настроении. Обязательно всегда сопротивляйтесь по одной простой причине. Потому что именно в этом заключается суть игры в танке. Драться до последнего, отбиваться до последнего и ни в коем случае не сдаваться. Так. Ну давайте, едьте ко мне сюда, кто хочет тычку получить мне бы честно говоря легкого добрать и было бы гораздо легче сейчас отыгрывать не знаю честно говоря получится у меня это или не получится надеюсь с кормы меня не засветят если заберу легкого, то в целом хоть какие-то призрачные шансы у меня будут. Декермакс наносит по 300 единиц урона просто таки с легкостью. Где сейчас катается легкий танк, я даже ума не приложу. Разобрать декермакса со своим, в принципе, орудием с альфой, шансы у меня есть. Но они не такие уж и хорошие, как мне хотелось бы. Ну что, поехали покатаемся, поперестреливаемся с Декермаксом. У Декермакса перезарядка тоже довольно-таки хорошая. Но, к сожалению, меня разбирает вот этот вот еще товарищ. Надо его снести. Ну, а Декер Макс уже заберет меня. К сожалению, не успел я. Ребят, не успел. Не знаю, может, глупость сделала, что полез вперед. Но в целом, в целом, ребят, я собой доволен. Я не могу сказать, что я не сделал ничего для того, чтобы победить. Ну, а раз проиграл, ну, значит, так игра сложилась. Ничего страшного. 1290 единиц урона. Три уничтоженных соперника. Я получил удовольствие от данного боя. Хотя не могу сказать, что прям все бои у вас будут с мега удовольствием. Когда вас будут разбирать и первым в ангар, безусловно, будете расстраиваться. По фарму. Я бы сказал, что фарм не кудышний, 16 тысяч, но, ребят, это за поражение. Вот кудышним он будет для шестого уровня, для пуделя, тогда, когда у вас будет с такими же результатами победа. По результатам нашей команды, мы в средняках находимся, ребят, но мы шотили, э, пускай шотных, но минусовали стволы. У нас был шанс на победу, к сожалению, я не смог его реализовать. Пудель, не нагибающая машина. Мне он даже дизлайк поставили, что я плохо отыграл. Хотя, честно говоря, я не совсем понимаю, в чем я плохо отыграл. На пуделе лезть на рожон, это смерти подобно, как я говорил. Именно поэтому на пуделе необходимо держаться на очень дальнем расстоянии, потому что если вы сближаетесь, если вас засвечивают Вы превращаетесь в смертника Которого начинают разбирать чуть ли не все Соперники, они просто отвлекаются От всех ваших союзников и начинают Гасить именно вас И честно говоря, я не совсем почему Понимаю, почему дис поставили Именно мне, одному из всей команды С учетом того, что вот эти вот двое Товарищей в бою вообще ничего Не сделали, про бассот-то я просто молчу Возможно это он мне дис и поставил А может расстроился вот этот товарищ Потому что он сделал 2014 400 единиц урона сделал один фраг он красавчик молодец но бой оказался проигрышным для него и он просто психанул короче говоря ребят не знаю почему меня так оценили в данном бою я честно говоря собой доволен и если вы за честные обзоры танков такими какие они есть на самом деле по желтому шильдику в правом нижнем углу подписывайтесь на мой канал и я буду показывать вам исключительно машины в честных обзорах я не буду показывать вам нарезки из боев для того, чтобы сказать что каждая машина имбовая я ни в коем случае не буду вас агитировать приобретать вам что либо за вашу кровную голду уж тем более в тех случаях если буду знать что это не стоит той голды за которую ее продают стоит ли пудель полторушку я думаю ребят стоит потому что машинка за полторы тысячи шестого уровня ну и та, которая действительно позволяет вам, пускай на дальних расстояниях, пускай не лос, не нос в нос, не лоб в лоб с соперниками, но бодаться, очень точно шотить довольно часто, пускай не с очень завышенным уровнем альфы, но все-таки с приятным. Я думаю, что полторушку эта машина стоит. Стоит ли она для вас? Безусловно, решать вам. Посмотрите обзор на моем канале по вот этой вот ссылочке. Ну и для себя будете принимать решение, хотите ли вы в Черную Пятницу приобрести самую дешевую машину из предложенных в магазине. Что еще хотела бы сказать? Если вы за честные обзоры, то вот вам ссылочка на честные розыгрыши, которые я планирую проводить у себя на канале. А на данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего. Побежал пили следующий видос для вас. Мира вам и спокойствия.